Ребят, всем привет! Сегодня видео начинается у нас необычно. На улице темно. Время уже 5 минут 11. Забираем автомобиль. Мы его днем сегодня проверили. Он, кстати, уже стоял вот на каком-то... Мы находимся в транспортной компании. Стоял на каком-то автовозе. Для проверки его с автовоза сняли. Мы его проверили. Заказчик, заказчица решение принимала долго, его обратно загрузили на автовоз. Ну, что снимаю, ничего не видно. Загрузили на автовоз и вот вечером уже приняли решение покупать данный автомобиль. С автовоза его сгрузили, приехали, проверили документы, все сверили, при нас перевели деньги на автомобиль. Сейчас мы его заберем, поставим к себе на стоянку, ну а завтра уже поставим его в транспортную компанию. И попутно решили сделать видео. Поподробнее уже расскажем. Ну, для вас завтра наступит очень быстро, буквально за одну секунду. Ну, собственно, как я и говорил, для вас утро настанет очень быстро. И вот он, уже при дневном свете, Mitsubishi Pajero Mini. Итак, данный автомобиль 2008 года выпуска. С родным аукционным листом, с родным пробегом 130 тысяч. Стоит он, стоил 390 тысяч рублей Это был не подбор автомобиля Это был штучный осмотр Как я и говорил, посмотрели днем Думали, думали, думали Машину уже погрузили на автовоз Вечером приняли решение покупать Потому что автовоз отходил вечером С автовоза сняли Мы его забрали Итак, значит, технические характеристики Немного Двигатель 0.7, 4 цилиндра, турбо Коробка передач устанавливается. Либо автомат, либо механика. В данном случае у нас механика. Пятиступенчатая. Двигатель 4 цилиндра. Обратите на это внимание. Автомобиль 0,7. Турбо. 64 лошадиные силы. Что-то говорить про клиренс. Знаете, вот клиренс все как-то меряют, считают по-разному. Кто там по бамперу, по-переднему. Кто по бокам. Вообще клиренс мерится по самой нижней точке у автомобиля. Здесь вот просто наглядно, посмотрите. Само то. И по городу, и в деревню куда-то. Сзади у нас мост. Кстати, автомобиль по меркам поджериков, джимиков, киксов он не ржавый. Смотрите состояние. Да, он как бы... Э, арочки, днище немного грязные. Но поверьте, если автомобиль ржавый, это видно сразу. Каких-то там супер наворотов автомобиль не имеет. Внешний вид. Фары обычные, установленные. Туманки, рожок... Как видите, на обдув турбины. По надежности двигателя. Но опять же, как заявляет завод-изготовитель, там 1180-200 он ходит. Обслуживайте вовремя. Любые автомобили, и прослужат о нем намного больше. Бензобак справа, это сейчас актуально. У нас по городу нет бензина. У нас огромные очереди. Основные автомобили. В основном автомобили у них личок бензобака идет слева. Вы просто не представляете, какие не представляете, какие сейчас очереди. Сзади, как видите, запаска, есть комплектация, где нет колпака, есть вот как здесь с колпаком. Давайте посмотрим багажное отделение, салон, ну и перейдем к двигателям. Значит, багажное отделение. Есть небольшой ящик для хранения. Это у нас Снимается, там прячется донкрат. Вот здесь вот болячки ихние. не а здесь, смотрите, даже намека на ржавчину нет. Вот такого плана вот полочка. Так, могу я поставить одной рукой. Вот это вот японец, знаете, сам смастерил. Накладки вот такие вот идут. Подголовники они есть, они лежат. Вот они лежат. Заднее сиденья можно отрегулировать. Немного по наклону. Вот здесь вот надо вот это разобраться чтобы нормально установить ну и собственно само багажное отделение я не могу сказать то что оно большое но тем не менее какие-то покупки с магазина сюда влезут если вы хотите а, что-то перевести ну я даже больше скажу автомобиль он раз два три четыре четырехместный но по факту удобно здесь будет ездить только двоим а, да можно сзади посадить ребенка но опять же сейчас вот это кресло Отодвинуто практически назад, я сюда сяду, у меня будут упираться коленки. То есть ребенка сюда, переднее кресло пассажира, немного двигаем вперед. Из удобств. Ничего особенного нет. Есть подстаканник, есть какая-то ниша, с правой стороны тоже самое. Везде идет пластик. Здесь пластик, стоечки идет немного помягче. Больше ничего такого интересного там нет. Также на автомобиле такого плана устанавливают багажники чтобы загрузить побольше сюда вещей дверь открывается широко дверная карта ребят здесь пластик но он такой помягче идет небольшая тканевая вставка значит а как попасть на второй ряд сидений надвигаемся душку, есть проход но я еще раз повторюсь то что взрослому там будет тесновато вот зато по передней части поверьте места довольно много собственно вот так она выглядит есть бардачок. Где-то был аукционный лист на автомобиль. Так, сейчас покажу. Да, вот он. три с половиной балла. Кузов целый. 128 тысяч пробег на автомобиле. Видите, на коробке. Вот сейчас вернемся к этому. И хочу сказать, вот коробка и автомат. На коробке автомобиль действительно едет. Для своих 64 лошадиных сил Турбо он едет Резина установлена на данном автомобиле Зимняя, но она Так себе, я бы конечно ее Если честно поменял Размер 175-80 На 15 Передние тормоза идут дисковые Задние идут Барабанные Тормоза. Так, ну что еще из внешнего вида показать? Давай посмотрим со стороны водителя. Открывается он с ключа, ну как с ключа, также на, на ключе можно нажать кнопку. Так, сейчас заведем его немного. А, не заводится. смотри японцы какие молодцы. То есть автомобиль э, стоит на коробки он не заводится сцепление выжили автомобиль завелся пробег 129 тысяч в автомобиле он такой немного не убранный вот но это мелочь а дальше значит что касается раздатки задний привод 4 воды то есть в данный момент так сегодня холодно надо печку включить в данный момент автомобиль заднеприводный вот, чтобы включить 4ВД рычаг переводим в 4H перевели у нас загорелось 4ВД и все, автомобиль из заднего привода превратился в 4ВД чтобы выключить, соответственно, рычаг назад все, у нас все потухло опять автомобиль приводы. но поверьте, задний привод он не едет вообще то есть автомобиль он легенький очень тяжело. Плюс, можете куда-нибудь улететь. Туманки, включение туманок. Также складывание зеркал. Регулировка зеркал. Снизу есть. Как мне так показать? Вон он установлен. Корректор фар. Печка. Все просто, все стандартно. Все просто, ребят, на крутилочках идет. Есть пепельница, прикуриватель спрятан. Вот, но я уже повторял не раз... Это сейчас не актуально. По оснащению тоже все очень просто. Дворники, поворотники, а фары. Как включается дальний свет? Обычно привыкли от себя. Здесь такого нет. Здесь один раз на себя, как будто бы ты моргнул, дальний свет загорился. Еще раз на себя, дальний свет выключился. Зеркало заднего вида, но я бы его поменял бы, сделал бы сюда побольше. Солнцезащитные козырьки. Еще мне не нравится, что здесь нет подсветки для водителя. Посередине она есть, но вот это, конечно, минус. То есть вчера было неудобно. А здесь стоит обычная магнитола, самая простая, с дисками. Но можно установить 2 магнитофон сюда. Про бардачок мы уже говорили. Ну и сверху такая вот есть небольшая полочка. Здесь пластик, пластик жесткий. Значит, по обзору автомобиля... А, капот видно замечательно То есть габариты будем чувствовать Есть рожок зеркала, который ну, Видит у тебя левую сторону Это тоже Тоже очень удобно Вот, Ну и в принципе, наверное, все Коробка пятиступенчатая а, Но ну, есть еще Понижающая передача Здесь по месту, место поверьте доста... вот а, Двоим По передней части Будет просто шикарно, замечательно Тереться мы не будем Будет все отлично. Так, давайте мотор заглушим. Мотор заглушим и посмотрим, что у нас себя представляет подкапотное пространство. Также э, руль у нас так. Руль у нас здесь не регулируется ни в каких положениях. Сидушечку можно немножко приподнять. Ну и регулируется спинка. Все. немного неудобно мне этим заниматься. собственно вот он сам мотор. подкапотное пространство тоже тоже все очень удобно. тормозная жидкость, аккумулятор, блок предохранителей, турбина, механическая заслонка, расширительный бачок, собственно сам радиатор установлен гидроусилитель руля не электро, а именно гидро щуп для проверки масла тоже не надо никуда тянуться все здесь удобно двигатель у него стоит не цепь у него стоит ремешок грм вот он соответственно при покупке такого автомобиля нужно обязательно вскрывать крышку и смотреть состояние ремня чтобы он не порвался вот, потому что если порвется ремень грм это конечно же не есть хорошо Само подкапотное пространство Тоже не ржавое, у них болячка Вот здесь на стыках у них гниет Вот здесь Вот Стык лонжерона, чашки Тоже вот присутствует гниль На большинстве автомобилей Да, здесь есть рыжики Автомобиль 2008 года выпуска У него пробег 130 тысяч Но поверьте, для поджерика Это достойное состояние Автомобиля Тем более стоит он 390 тысяч рублей что вам еще здесь показать болты вот эти вот тоже блестят, швы, герметики в данном автомобиле все идет заводское что касается замены масла вы ну, бы меняли масло в данном автомобиле раз в 4000 да это часто рекомендуют раз в 5-7 тысяч, но был опыт эксплуатации автомобиля 07 турбо в принципе, это недорого, недорого, но зато автомобиль проходит, прослужит вам намного дольше. Обязательно нужно проверять температуру замерзающей жидкости, да, когда получаете автомобиль. Ну, вообще, чтобы он не замерз, потому что автомобиль может прийти, там температура замерзания будет минус 15, минус 20. Автомобиль придет, а у вас там минус 50. Конечно, тоже не есть... Хорошо. Были такие случаи, когда а, температура проверялась. Закрылся. Температура проверялась. То есть, ребятам говорили, что нужно поменять. Ребята положили на это все и ехали по своим делам. В итоге она на ходу у них, жидкость замерзала. Так, давайте подведем небольшой итог. по Мини 2008 года выпуска. С родным пробегом 130 тысяч, стоимостью 390 тысяч рублей. Отличный городской компактный мини-внедорожник. За эти деньги. Кому нужна помощь, обращайтесь, с радостью поможем, проверим, сопроводим, отправим. Ну и также, ребят, не забывайте подписаться на наш канал.